Большое тебе спасибо. Рад тебя видеть. Быстрая информация о Бразилии. Там в октябре были президентские выборы. Это было оспорено. Верховный суд, похоже, обладает большой властью в Бразилии. Протестующие заключены в тюрьму, а новое правительство планирует запретить правительство, планирует запретить фейковые новости. Глен, как бы ты оценил то, что там происходит? Я думаю, что это продолжение многих тенденций, происходящих по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах, где правительство занимается интернетом. Это дает людям власть общаться друг с другом, чтобы самим судить, во что верить, и правительства ищут способы все больше контролировать это и предотвращать отдельных людей – Бразилия. Это стало крайним проявлением того, к чему это ведет. Я назову это судебной тиранией. У этого судьи есть такая способность запрещать и наказывать, сообщая компаниям социальных сетей. Что если они не подчинятся в течение двух часов? они начнут получать очень значительные штрафы. Он не называет причин, никаких доказательств, никакого уведомления людям, которые подвергаются цензуре и справедливого судебного разбирательства. Это всего лишь секретный указ, изданный без каких-либо объяснений. Этих людей нужно заставить замолчать, в том числе политиков, которые получили больше голосов, чем кто-либо из бразильского народа, чтобы представлять их в Конгрессе. Я думаю, что именно к этому стремятся многие страны. Ты вряд ли станешь болельщиком Болсонару, который проиграл. На тебя очень сильно напали за то, что ты указал на то, что у тебя должна быть гражданская свобода. Ты беспокоишься о своей безопасности там из-за того, что говоришь это? Это интересно. При правительстве Болсонару были прокуроры, которые пытались посадить меня в тюрьму за то, что я сообщил о том, что я делал в течение тех лет. За все время моей работы журналистам ни разу не было момента, когда я подумал бы про себя, стоит ли мне действительно критиковать этого политического чиновника. Действительно ли это стоит риска, пока я не начал в последние несколько месяцев критиковать этого конкретного судью. Это был действительно первый раз, когда я подумал, может быть, не стоит критиковать его из-за силы, которой он обладает, и того, как он доказывает, что будет ее использовать. Это признак того, что ты живешь в репрессивном климате, когда ты начинаешь бояться критики государственного чиновника. Это совершенно верно.